Майданы, дилюги, танцуют, боги, буги, -буги. отвлекся на ее красивые ноги, не бойся меня и не стесняйся, подумай минутку, а хочешь забей, так просто обычно сиди, отдыхай. Ай, танцуй молодой, любой ты танцуй, релакс позитива, прошу, не стрессуй, у нас шапокляк тут станет добрее, гена играет, все веселее. ай Ае лето на век, меня, я слезы на смех, ака-ака-пьян, твоя имя глаза.